Yeah. Okay, so you're ready to scope out the target. The classic first step. This this like I said before, how we stage, so be as as like. can gather, А сейчас нужно сфоткать ключевые объекты. Чем больше, тем лучше. А пополняем еще и пойдем новую игрушку мака. Сейчас мне поднадрел кто-то. Я, мне интересно, я не играл. Давай да, прохладно и плохо проходить, но там есть такие что сложно будет правда. Не знаю, кому нужно сфотографировать. Не или тебе. Давай я. А, а Короче, камера, камера, на телефоне. Включаешь? Пит, Сейчас как? А, пробел. Все. А, нет. что не так. Ну что, отправить. О, что? Что? Да, написано. Написано войдите. А. а, это уже, это, это уже потом. В общем, машины нужно будет угнать. он охранник Камера еще с фоткой, главное. А где? А, вот. Хорошо. Сохранять в галерею. Не, я не скажу, я сразу ему отправляю. А у меня почему-то не отправляется. У меня тоже, кстати. А вот, прям под камерой. А, вот. Патч-вест. Тут еще панель. Да, вот я не понял, что за пандель. Я вот тогда вступил долго. это этого хватит, можно... Им потом можно заняться. Я, я правда, не понял, что-то нужно. можешь не фоткать больше. Okay. Интересно, интересно, я могу в казино. Нет, я не могу там взаимодействовать. Uh -huh. На выход. Я уже иду. Я не могу, у тебя запрещен доступ. Можешь М нажать? Ой, не М. М нажать. Ну, сейчас, сейчас. Okay. Черный Пойдем черный вход, что Ой, на плойке она проще управляется. А, но ну, тут тоже нам падаем. Так, нам, по-моему, да, нам вот сюда а Вот так лучше не делай. А то нас сейчас. Ну короче, вот, что-то вот тут надо сфоткать. Наверно. во вот... короче, вот нам нужно сфоткать одну из этих дверей и там еще одну дверь сфоткать. Тогда давай я. Эту. Тут еще даже и панели есть еще. Нет, был. Во. Не о, да. Во, да, вот ирк вот это. это да. а все да. Да. Потом еще вот тут надо сфоткать. Лучше пофоткать ты, она нам, по-моему, на... на... придется еще раз ехать. Так, делать не надо. Вот туда надо сфоткать, да, да. да. Я oh, oh, nice. камера. Right. Вот, камеры тоже нужно. А, нет, черный вход. Вот. Написано, ты изучил объекты. Ты уже сфоткал. Так. Да, все, изучен. Все. Ладно, поехали. На нас сейчас не будет. Нам... Фотка сколько хочешь, короче. Вот так вот. Угу. что ты не так самодержаешь. Да Слишком рано, посмотри, uh -huh, uh -huh. oh, ты сейчас прикольный. У тебя уже все постреляли игровой зал, да, это обычно. Так, о, -о смотри. Ну, посмотри, что нам сейчас придется сделать. Сейчас бегу, бегу. Ой, прибежал. Ой, че, че. Я. Куда нажимать? Uh, Разведать содержимое хранилище. Выбрать подход нужно. сначала выбрать подход. Где? О, надо. Увестные точки входа. Выбрать подход. Там правый верхний угол надо. Ну вот, не обязательно. Надо, а, так вытас... ну, сначала нужна разведка. Разведка, да, да разведку сначала пошли. Короче, разведка? Сначала и... ради... Содержимое хранили вещи, наверное, да. Внешне, короче, Позранить ничё, проходить надо. Наверное. Это даже не подготовительное, а предварительное задание. Вообще не доехать, надо Да нет. Звонила поиска. Это поиск. тоже звонила. Слуга. Я взломаю, я взломаю. Да я тоже. Только не посхоти, он сейчас палец. 40. 50. Я взломал. Он мне 6, тысяч, да, я заработал за партнером. Uh -huh. Ой. Well, Давай, взлетай. А, ну да, у меня Z Я вообще случайно его задел на этой машине очень просто сбавляться от полиции а с вами вертолеты вылетели а если мы позвоним быстро спокойно нет вертолетов а. Today. Sure. <coughs> Even I want to take a car now that I've seen you walking around. can go for some private action purchase a penthouse логично <рик> Так, вс. Не, mm, yeah, у меня не Да, я уже почти нашел. Сайл нашёл, походу. Me, так, вот сейчас камеру наблюдения. Yeah. Так, не подключить. Сейчас. Я не понял. Е. Yeah. Оп. Оп. Так, дальше. А, да, все нужно. Найдите камеру. А, надо просто сейчас стрелочки нажимать. А, у нас это на время ты нашёл? А там просто построить но я не понял, как построить там. По всем камерам нужно смотреть. Просто все камеры проворачиваешь и типа очищаешь объект. Mm. О, вот. Точнее металлоискатель нужно обязательно. Где детектор, точнее. Это ты по камерам? Да, да, а вот теперь так здесь. Все, может, включаться. Я, в принципе, все изучил. Ну, Время. А? Бегать нельзя. Угу. Так. сори, я не могу А. Ну... У ну... нас сломали, я знаю. Я уже дошла. Сейчас. А где она? Сейчас механика нужно вытащить. интересно Зач... зачем зачем huh? а еще хотел мне сесть, сесть но ну, что-то а что-то не смотри но выглядит почти как новенькая ох появилась А, ты мне все хп почему счету, они выстрелил убрал. В смысле, я по тебе не попал. А. Ладно, я, я короче, набрал <свист> тебе. Я, короче, бежал, бежал, короче, и я думал то, что у меня очень мало хп. А на самом деле, это мне хп показалось красным, потому что я бежал, у меня выносливость закончилось. Ага. -а. Аж так. Нет, уже хоть что-то. Сейчас? Катсцен нет, говорю. Хоть радует. И сейчас. А, ну да. Их еще. Они еще не скоро будут. А, нет, будут. Ну такие, не такие длинные, не такие уж важные. Так, короче, нам сейчас будет еще нужно будет у одной женщины mm -hmm. карту украсть. Карту доступа. Но не обязательно, но оно важное. Так. Почему ты бегаешь быстрее меня? Mm. Я не знаю... Сейчас. Ех... Yeah. Куда? Hey, выбрать how... подход. Видишь, самое нижнее? Штурм. Вижу. Сейчас у меня опять катсцены идет. вот, у тебя катсцены есть, а у меня нету. Он рассказывает про... каждую... Про каждый подход. Послушай. Легатное ограбление с помощью обмана и По-моему, просто... Какая перика там попроще. Нет. там самое простое это штурм. Обман это самое тяжелое. Ты прав. Про... Хай Аперика. Шторм. Шторм, вы действительно хотите использовать? Да. Пусть потом мы не сможем уже поменять. <связь> <связь> <связь> <связь> Так ты выбрал? Угу. Я установил вторую доску. Да, а ты на тоже стоишь. Короче, смотри. Видишь, здесь хакер, водитель, и стрелок. стрелок. Ставишь, короче, помнишь, короче, навыки. И ставишь, ставишь. Ну, э... смотришь, видишь там доля 3% и 5% и уровень. Mm -hmm. Короче, ставишь. Если mm -hmm. доля больше 9, по-моему, не надо ставить. И, то есть ты должен самого хорошего, но самую маленькую найти. Так сказать, вот. Вот так вот. Так, нужно найти немаркированное оружие. Не, оружие. Да, здесь очень много проходить надо. Так. Еще нам нужна усиленная броня. Устава Мотоэксперт, эксперт. 9%. Вот, эээ. Стрелок. Нам очень, очень нужно будет... Хакера нужен эксперт. Вот хакер-эксперт при любом случае. Нам дадут просто очень много... Нам времени больше даст э, в хранилище, когда мы будем воровать э, деньги. И не только. Гейдж Харрис. Хакер-эксперт. Единственный... Хакер. Хакеры. Хакер-эксперт. пейдж Хакерс, Вы хотите... Да. А водитель можно и в счет поставить да, и там еще такого там да, просто уровень машины который телелыл. Ну, типа, там, типа на самом высоком телелыл какой-нибудь центорно-гоночный, на, на низком там телелыл какой-нибудь, ну говновозик на среднем такой более-менее машина. Mm, так. Mm, средний 6. <coughs> так нам очень много короче их надо будет слышишь средний 6 подойдет да и еще стрелок какой эксперт стрелок средненьким можно хотя стой стрелок а, какое у него оружие показывается под ним Эй, когда, ты, когда ты видишь меняешь их под ним меняется оружие Нет? меняется о какие да давай Включил. А, так, давай дальше. Ша. Дальше. А почему за Блок? интересно. Вот еще такое есть. А, давай, дальше. И снова давай этого. Эксперт и левый нижний угол. да да это? Смотри, вин... сначала винтовки, да, проходим. Винтовки, да, да. Okay. Know, genius, okay, Мы водителя выбрали, выбрали, который только на мотоциклах. А, да? Ну ладно. Так, винтовки, говорите, винтовки, винтовки. Винтовки. Винтовки, да. Ну, Оп, что и... Так, стоп, а я еще не погапил, я просто ошибка стыну на твоей денки. Угу. Да я за рулем. Окей. Вот нам сейчас там перебивают. Ах, я нет, то за рулем. Хотя. Ладно, я за рулем. Ай, ладно, это шикарный штан. Нам сейчас стрелять с Ну, я... Да нет. Вот да, поэтому... Ну я шучу, могу тебе оружие спросить. Так, у меня такое себе. Фургон Нуп. Сам Нуп. А ну сейчас все фургоны общистить, короче. Видишь на карте. Uh -huh. Вот да, летит. Кор... Вот видишь, такая у нас дорога отмечается Видите? на карте. Вот, короче, по ней летел он, он. на нас едет по этой дороге. А, прям. Вот такая дорога. Не-не, you know вот. Ну вот, я ставлю метки. Mm. Да, да, вот по этой дороге. О. И мы его как раз встретим. Окей. Well. Okay. Приземляйся, я его раз. Мне еще шесть шесть шесть, шесть половиной тысяч платили. Почему мне не платят? Ты же, шеф, а ты типа ты мне платишь? Так, все, давай едь прям на него навстречу. Я не убил. Давай. Ты врезался. Я вижу. Ай-яй-яй. Блин, когда я проходил, там было намного проще состояние. Там, я ненавижу туда, сиху, в здесь. Я их в воздухе вообще не смогу, наверное, убить. Я просто сейчас их облечу. А, там бронированное стекло. Там бронированное стекло, а Да, он полепочек. Ай, не попал. У тебя, все колесо пробейте. И ладно. Это на время? Нет. Нет, на, на почек. Попал. Все, на. Пусто, пусто, полетели дальше. Полетели дальше. А, вы. Понял, Сейчас. Просто я не могу управлять и звонить. можно на стрелочке управлять тапку Лестер okay, А, нет, я не могу, кстати А, да? Я только могу метку скрыть А, а нет, дальше Короче, не снять звезды. Да, Я, понял. Я туда лечу. Да, да. Они двигаются постоянно, может даже сайт, не сайт в них летать. Режим полета выключил. Я знаю, специально так. А, вот, идет. У меня, если что, нет бомб лепучек, так что тут чистоты выполняй. Ладно. Это он? Симиц? Не, тебе нужно дальше, еще намного дальше берется. О, вижу. Сейчас например, а вообще нет помп. Нет, у меня пару. Они мне. А. Меня вывезло. Mm. Ну что мне уже лень заходить. Пройдешь, ты пройдешь и это. Погнали в маг новый квартал. Проходи, я читал устал. Я их турец хочу. О, типа а повезло. Я сейчас умру. Мне не повезло. <плот> что меня сейчас убьют. Джесси убьют, ты сможешь стать и уже без розыска и убрать А, то есть. Без разницы. А, глобальный сигнал, ты сейчас можешь карту взорвать. Ты можешь с радаров пропасть, по-моему. Хотя я не знаю, как это работает. Да, могу, кстати. Хотя это дорого. Скрытая организация. Че сейчас полиции взорваться? Я помнюсь. застрял. Я с Ты еще есть, А, ой, я не то сделал. отрываешься вообще или я наоборот в них отрываешься Я не вижу. ты сейчас вот в них видишь вот сейчас спарят да едь тебя не спряли еще сейчас спарят едь, налево, лево лево еще резко влево слишком лево вот oh, ты можешь Нажми на... А, да, А, ты... оторвался в это время. Окей, okay. keep in touch. Я застрял. Во, всё. Что, вам мне ехать? Да-да-да. Ставь, -да -да. будешь? Да. У меня какими-то странными путями есть, а навигатор вообще в обратную сторону ведет. Ну, я хотел сократить. лишь можно сократить, да? Или нет? Да нет, сократить верки так хлопают на команда призбира сейчас кончится а надо пополнять просто ты уже доедешь здесь не так уж и много игроков Я пока, что в мангу приду, угу. а он за скачал? Нет. Ну триста не бывает везти. Сколько? Триста. Ага. Ну скачаю сейчас. Там такая инти игра. Ну как инди? Там она не сложная. Ну там главное В. Да. Все, главное. Главное жить. Кнопку. А? Я думаю, то, что ты искал кнопку для того, чтобы тыкать чуть чуть не пройти в пару, да? Так, угу. да, кто эти заборчики тут ставит? Все, угу, красавчик. Ну там больше это, по-моему, самое сложное. Там только угон транспорта еще будет, а так больше нет. Все? выходи. Да. Быстрее. Так, а